история написана моим другом Сергеем Борзовым, специально для канала Асмодейса. Она является уникальным контентом, который ты не найдешь ни на одном другом канале. Прояви уважение к автору и почти вниманием его творчества. Ссылки в описании. В тишине раздался странный скрежет. Андрей приоткрыл глаза, повернул голову, и посмотрел в сторону источника звука. Пробежал взглядом по стенам и стал всматриваться в угол, откуда, как ему казалось, шел шум. В комнате было темно, и он, как ни старался, не мог ничего разглядеть. Пробивающегося сквозь полотно зашторенного окна лунного света явно было недостаточно. Лишь всего этой мебели проглядывались во тьме, а отбрасываемые тени. Смутные тени навевали воспоминания о детских страхах, когда стоящий в углу стул с повешенной на спинку одеждой кажется мрачной фигурой, застывшей, молчаливой и неподвижной. Включив подсветку на часах, Андрей посмотрел время. Тринадцать минут первого. Еще спать и спать. Прикрыв глаза, Повернувшись на правый бок и надвинув одеяло по самую макушку, Андрюха силился заснуть. Но сон так и не шел. На стене часы мерно отбивали секунду за секундой. Кроме их тиханья, ночью тишину не нарушал ни один звук. Время шло, а сон нет. Андрей продолжал лежать. Бог начал жутко затекать и снова тот же самый звук. Резко повернувшись на спину, он подался вперед и уселся на кровати. От резкого подъема одеяло слетело в сторону и грузной кучей сползло на пол. Скрежет стих. Комната погрузилась в тишину. Даже настенные часы прекратили свой ход. Чувство необъяснимой тревоги наполнило парня. Снова взглянул на время. Он дернулся, как будто от удара током. Все те же 13 минут первого. «До этого не может быть!» Прошептал он одними губами. Зажмурился. Открыл глаза и посмотрел на время. 13 минут первого. Скрипнул. Комнатная дверь стала медленно открываться. Андрей застыл на кровати. Его взгляд был направлен на всю увеличивающуюся дверную щель. Дыхание стало учащенным. На лбу выступил холодный пот. «Кто там?» Андрей не узнал собственный голос. Он был дрожащий и скрипотцой. Ответом ему был тихий скрип, продолжающий открываться двери. Вспомнив, что под кроватью лежит старая, не раз проверенная добротная бита, появилась мысль взять ее и разможжить голову тому, кто появится в проеме двери. Эта мысль, будто спасительный луч, как маяк, указывающий путь кораблям, давала надежду на спасение. Но тело... Тело не слушалось, будто налитое свинцом или погруженное в бетон. Собрав остатки сил, он закричал. Но звука не было. Не было даже писка, даже шипения от исходящего из груди воздуха. Дверь ударилась о стену. Негромкий стук давящий, в застывшей, давящей, обволакивающей тишине показался парню взрывом. Именно этот звук как бы развеял чары. Андрей рванул с кровати, просунул под нее руку и вытащил биту. Она лежала в руке. И своим весом вселяла некую уверенность, надежность и надежду. Прижавшись к стене и подняв биту, готовую обрушить на нечто во тьме и раскроить тому голову, парень ждал. Дверной проем своей чернотой напоминал ему пещеру. Глубокую, мрачную, холодную и непроходимую. Время шло, но ничего не происходило. Так он простоял до утра. С первыми лучами солнца Андрей пошевелился, выронил из затекших рук биту, ноги его дрожали. Просидев в комнате около часа, он подобрал свое оружие и пошел на обход дома, заглядывая в каждую комнату, под каждый стол, кровать и стул, не забывая даже проверить все шкафы. Черт, а возможно это был просто сон? Дикий и жутко реалистичный, но все же... «Сон?» Дом оказался пуст. Нигде не было и следа никаких невидимых тварей. Облегченно вздохнув, Андрюха пошел в свою комнату, по дороге бросив биту на диван в гостиной. «Как я мог так испугаться? Это ведь всего лишь сон!» С каждым шагом уверенности в этом прибавлялось все больше. Подойдя к своей двери, он на секунду задержался и увидел... Царапины на ней. Стало понятно, откуда был звук. Страх мелькнул в глазах. Это был не сон. Выскочив на улицу, Андрей посмотрел на дом. Все окна и двери были целы, не было никаких следов проникновения. «Неужели оно в доме?» Уже заканчивалась вторая неделя отпуска, и скоро нужно было возвращаться в город. Вся первая неделя пролетела безмятежно. Андрюха отдыхал, гулял, пил пиво, жарил шашлыки и даже пару раз ходил за грибами. В общем, тишь догладь. гладь. Каждый день он наслаждался уединенной деревенской жизнью. Но сейчас что-то изменилось. После ночного происшествия. Оставшись один в чужом доме, Андрюха стал искать какого-либо оружия. В сундуке у дальней стены он нашел старое охотничье ружье и патроны к нему. Набив карманы шорт-патронами и зарядив ружье, он вышел на улицу. Было тихо. Из-за тумана трудно было что-то разглядеть. Но вдруг Андрей услышал шорох за углом дома. Зайдя туда, парень увидел какую-то тварь. Небольшие глаза ее ярко горели алым огнем. На теле не было видно ни клочка, а шерсти оно было бледным, как будто никогда не видела солнечного света. Клыки, которые не уступали по своему размеру клыкам взрослого тигра, были оскалены. длинные передние руки лапы практически достигали земли и заканчивались огромными когтями. Тварь стояла на ногах. она была, Практически как человек, на ней даже были остатки грязной одежды. Рваной одежды. От нее исходил такой омерзительный запах, что Андрея чуть не стошнила. Это была какая-то невообразимая смесь из запаха гнили, тухлого мяса и сероводорода. Повернувшись в сторону парня, тварь опустилась к земле, как это делают хищники, готовые наброситься на добычу в любую секунду и разорвать ее на части. Казалось, что тонкие губы, обрамляющие клыки, исказились в каком-то диком подобии улыбки. Глаза расширились и вспыхнули еще ярче. Черная слюна, похожая на ту слизь, что покрывала аккумулятор, капала на землю. Низкое утробное рычание вырвалось из ее горла. Тварь дернулась вперед. Вскинув ружье, Андрей выстрелил. Выстрел громом разорвал нависшую тишину. От него даже заложило уши. Еще выстрел! Тварь не успела среагировать. Обе тяжелые пули попали в нее. Визг такой силы наполнил округу, что у Андрея чуть не полопались барабанные перепонки. Зажав уши руками, он упал на колени. Тварь ударилась о стену дома, грузно повалившись на землю. И, истекая мутной кровью темно-зеленого, болотного цвета, забилась в предсмертной агонии. Усмирив дрожь во всем теле, парень поднялся на ноги, подобрал ружье и посмотрел на существо. В считанные секунды тело твари истлело и превратилось в кучу мерзкого праха. «Нужно возвращаться домой!» Рванув в сторону деревни, Андрей улавливал краем глаза мелькавшие в тумане силуэты. То тут, то там вспыхивали красные глаза. Страх заполнил его разум. Но он и придавал сил бежать. Твари, как стая волков, бежали следом. Но они не приближались. Как будто наслаждались страхом и отчаянием человека. Они знали, что он не уйдет. Еще никто не уходил. Влетев ракетой в свой дом, Андрюха захлопнул дверь и подпер ее прокинутым на пол шкафом, стоявшим в прихожей. Ночь была близка. Андрей нервно мерил шагами комнату в доме. Все окна и двери он завалил столами, шкафами, студиями и креслами. Он использовал всю мебель, чтобы обезопасить себя. Всего одна ночь, и все это дерьмо закончится. До боли сжимая в руках ружье, он застыл и стал прислушиваться. Мир за окном заполнил тьма, а вместе с ней пришло и тягостное ожидание – Нервы были натянуты до предела, мелкая дрожь сотрясала тело, мысли спутаны, нет ничего хуже этого чертового ожидания. Чтобы хоть как-то успокоиться, Андрей тихо запел песню про индейца, но это никак не помогло, так как в сложившейся ситуации ни о каком ништяке не было и речи. Скрежет когтей по двери нарушил тишину. Парень вздрогнул и напрягшись прицелился в сторону звука. Вой подобный волчи, ему донесся с улицы, и перешел в рык, который не мог принадлежать ни одному животному. На глазах Андрея выступили слезы. Дикое отчаяние наполнило душу. Нет, нет, нет, нет, так не должно быть, так просто не бывает, это какой-то бред, это невозможно. Скрежет за дверью усилился. К нему добавился скрип по окнам, стенам, а на крыше послышались приглушенные шаги. Андрей оказался в безвыходном положении. Он выстрелил в дверь, из-за нее послышался визг, а затем злобное рычание сотен тварей. Парень понимал, что попал в безвыходное положение. На лбу выступил холодный пот. Патронов было еще много, но на всех точно не хватит. Мощный удар сотряс дверь. Андрюха решил отступить в свою комнату. Вот оно то место, где все началось. Тут все и закончился. Парадокс. Деревня его. Дом его. Комната его. Но как все могло так измениться за одни сутки? После этой мысли сознание Андрея, подобно солнцу, скрылось за далеким горизонтом событий. Открыв глаза, Андрюха осмотрелся. Он был у себя в комнате. Все было на своих местах. Но что-то... Что-то мусорило глаза. На полу блестели несколько отстрелянных гильз. «Вау! Ну, ни хрена себе это был мне...» Не успел сказать он. И почесал лысую голову, шероховатый когтистой лапой.